Подожди, ты однажды. Ты бар, В других, других руках уже Ой. А ты холодный. А Замерзла. Натираю спину. Привет, друзья! Меня зовут Лера и вы на канале Видео Videobaby. Сегодня мы едем на студию наконец-то записывать новую песню. Да, ребятки. Едем записывать тот трек, который вы так долго ждали. Молодец. Это малолетняя девочка. Я сейчас просто в руках держу камеру, мне тяжело, может будет трястись. Ну, в общем, все вот так вот. Мы едем записывать наш трек. Я не знаю как, потому что я немножко все-таки приполела, но буду стараться. Вы, если что, извините за то, что трясет, Да, в машине. Что в машине очень... У нас еще дороги кончены. Из-за этого все. А мы, кстати, будем, наверное, вот так вот вычитать с тобой. В таком вот прикиде. Оно прикольно выглядит. Ну, этот новый текст. Да? Ну, возможно. Ой, уже тихо. Гонка. Наша машина, как гонка. Зеркнет <мыви> осень. Я сейчас взял поудобнее. А, трясем. Как я без булочки. Новая. Вот. Сейчас. во всем новом а, кофточках отстроился да. -то. под тот тембр голоса которым ты пела перед этим вот прочитаю копалу вот эту которую которую я тебе написаю даже да прочитать да а, всё. мне люблю давай давай бред. мысли вслух молчи чушь я так смотрела Нормально от души. Она уже пишет хоть? Значит, пишет. Не знаю. Пусть мне двенадцать, и я пишу тебе письмо. И ты читаешь или нет, мне все равно. Раз-два. Раз-два. Раз. Раз такой тихо вообще реально фигач повторяем также все так же с той же интонацией это же конкретно я да черка, рано ты слышишь рано хотя тебя я понимаю вся жизнь с обманом все выходит все все круто все да Запись закончилась, наша курточка! Трека, ребята. Курточка, хочешь? Ребят, закончилась запись нашего трека Малолетняя девочка. Ладно. Замерзла. На студии Венстоу Продакшн. Так что ждите новый влог и новую песню папы и дочки.